что для них в последнее время не характерно и вот э, меня очень порадовал, мне один из моих помощников прислал там какую-то вырезку с центрального телевидения, там какой-то слабоумный выступал, который сказал, что Северная Корея напугала весь мир и Соединенные Штаты двумя ракетами, я так ржал, ну, то ли действительно слабоумные, то ли просто деньги зарабатывают, но понятно, что Северная Корея никого не пугает, а пугает Китай, который руководит Северной Кореей и может использовать ее как угодно в том числе для нанесения каких-то ударов по, по тем, кого Китай не любит. Да? Ну, дать потенциал, дать возможность это делать, а потом использовать. Это с точки зрения стратегем 36 китайских очень правильно. Но люди не понимают, что Россия с Путиным сейчас оказалась той самой Северной Кореей с потенциалом. То есть, если у Северной Кореи, как там выразилось, слабоумные две ракеты, то у России не две ракеты. И Россия, якобы суверенное государство, может принимать какие-то суверенные решения, а на самом деле это решение Сын Цзиньпина, на сегодняшний день это так. И мы видим, что в сферу влияния Китая вошли все страны бывшего СССР, кроме Прибалтики, да, и особенно Беларусь, да. и когда говорят, что Беларусь там никому не будет, к России не будет присоединяться, конечно, не будет, она присоединится к Китаю, в котором тоже будет Россия. Или, может,